Всем привет предлагаю сделать практику для гармонизации юпитера и венеры и завести копилочку это может быть счет в банке дополнительная карточка все что угодно какой-то предмет какая-то красивая копилочка или что угодно это может быть чулок как раньше бабушки копили в чулке я помню в моем детстве копили в бутылочках из-под шампанского Туда довольно много помещалось, по-моему, 10 копеечных монет, и накапливалась приличная сумма. Да и само шампанское в те времена было предметом лакшери, предметом какого-то особенного удовольствия. И копить в этих бутылках ее надо было еще достать. В общем, если кто помнит такие вещи, он меня поймет. Пожалуйста, поделитесь потом своими ощущениями. Как это было, когда вы задумали завести копилку, и как это стало, когда вы ее завели. Спасибо.